Всех приветствую на своем канале, с вами снова я Хикан, и сегодня у нас обзор на Tesla Pack от Изумруда. И еще нескольких ребят, которые ему помогали. Сегодня мы посмотрим такие вот рыбы, так, такую вот рыбу у нас. Сразу говорю: я ну, не люблю, как бы, Теслы. Прям вообще. Я вообще не люблю электрокары, меня они раздражают. Но я согласился сделать обзор. Давайте же начнем. Первая это какая-то. Вытянутая шляпа. Багажник. Ну, нормально сделан, в принципе. Нормально. Арки. Ужас, я сказал бы, потому что, ну, это какие-то слишком вытянутые арки, сюда нормально катки не поставишь. На такой резине никуда не уедешь, как бы. Да. Каточки слишком маленькие. Багажник. Не, вот этот ну, мне нравится, как сделан багажник. Прикольно. Так. Дверные карты. Они ч, различаются? Ой. Да -мо, моё впервые, что ли? Впервые за тысячу лет? Так, давайте присядем же. Так, ну салон... Как, как всегда ничего не... О, это что такое? А зачем это здесь? Ну, нормально. Кстати, три педали. Зачем? Стоп. А зачем в Тесле? Сцепление. Что? Ну ладно. А, откуда, конечно, выхлоп? Ну ладно. Допустим... Ок да. -пу -пу. Так, ну в принципе, ну Тесла так как Тесла. Как Давайте же сделаем погромче звуки. А, звуков здесь просто нету. Ну это ладно. Так, о, подождите. Стойте. Он чё натянул одну и ту же модель, просто фары другие? Ну нифига, он, конечно, молодец. Так, ну в принципе... Багажник все то же самое. Давайте, как я закрыть-то? Во. Ну, рыба чисто такая. Да. Вот так вот здесь уже нормально хотя бы сидится. Здесь какая то карта города. В принципе, салон все то же самое. Багажник. О, смотрите, видите? Линия багажника как должна идти. Здесь вот неправильно. Опа, не счет. Это что такое? Это. Это стекло на текстуре. Да, вот еще одна. В принципе, все то же самое, походу, здесь. Ну, конечно, салон это все то же самое. Только губу поставили сюда. Тесла додумались. Бак. Ну, чисто такой. Тоже вытянутая шляпа. Шелупень, можно сказать. Салон. Здесь да, салон уже смотреть нечего смысла. Потому что ну, все одно и то же. Фары здесь хотя бы нормальные. Ну также есть это чё ржавая тесла какая-то сразу говорю на этой паке почему-то половину здесь нету иконок только на машинах и все Стенда тесла ржавая 3 вот оно. что с ней да вроде все нормально а, -а, -а, а, ну понятно фары стали этим самым на этими поняли да тесла спле что такое plate Огу! Это что это такое, друзья? Колеса задние пошли по делам. А фары, кстати, неплохо, нормально сделаны. О, салон, салон, ну нормально, нормально. Ууу, капот, ну нормально. Чисто, ну рыба такая. Ну вы, ну как вы можно любить эти машины? Ну я не знаю, но это рыба на одном колесе. До свидания. В общем-то, всем удачи, всем пока, с вами был я, Хикан, надеюсь, вам понравился обзор, все ссылки на Изумруда, как бы, в описании.